Удалось прорваться, пусть кордоны, полиции и охранников. Мы уже вдоль на другом, а что лифты, Все, Ну мы сейчас грохнемся, наверное. Охренеть, <связывается> просто, блин. Страшно. Это новый дом, это новый дом. Это новый дом, новый, новый лифт, да. И просто едешь и молишься. Ну, охренеть, мы же пойдём пешку. А Полез мы приехали. Полина, я полиция, охренеть, просто <связывается> <связывается> <связывается> вообще жесть. <связывается> Так, а почему десятый этаж? Ну, такой. Они повыше, например. Быстро проходим, быстро проходим.